Итак, всем привет. Мы играем в World of Tanks. Прикольная игрушка. Итак, я прошел только что. Игра называется «Танки... Про... Танки против раков. Или Раки против танков. Это переходим на церковный уровень. А-34, да, уничтожить 15 раков. И вот поползли, попазли рачушечки. Мочи, мочи, мочи, мочи их. Мочи, давай, братюня. Братюня. Нет, нет, нет, нет, нет, давай, давай, давай, давай. видите, это вот легкий, легкий тип. Как вы понимаете, это раки, такие вот злые. Итак, нам надо спасти наш рандом от бед. И то нас серп убьет за это, за то, что мы не убиваем раков. Итак, последний рачок, все, видимо, я третий уровень. Ага, ч О, это немецкий танчик какой-то. Он уже пошустрее, башни быстрее ворочится. Сколько нам два стрека надо убить, Я бы ещё вот так по трассе Я понимаю то, что World of Tanks это довольно быстрая игрушка, и не привык вот такие вот засады, осады и так далее. Так, едем, едем, едем, едем. Мочим этих раков. Ой, ой, ой, это Вот это вот, наверное, 45%, а там, наверное, 20 процентный какой-то. О, замораживалка. Это, это, не знаю, 37%, наверное. Это это краб такой! Мне интересно, что это за замораживалка? Давайте его уже. Так, давайте на четвертый уровень. Видите, нас напаливает какой-то европейский, какой-то японский японец. О, золотые рачки. Рачки-очки. Давайте их убьём. Ой, ой, ой, 40... 47%! процентов. Это даже не 47! это 37%! семь такой. Но это еще 45 лет процентов. 47 процентов! Мачи сорока 35%, 37% лист. Ты 45 хотя бы и то норм. О, замораживалка. Ой, 37%! 37% гнины! Мочи-мочи-мочи! Сорок мочи. пять процентов, мочи 45%! 37! Ой, Ой нас сердце накажет! Видите, вот нас траки атакуют, надо 37% надо замороживать людей. их всех будет расстрелять Не Так, вот они все заморозились, давайте. Оо, хпшечки, хпшечки, хпшечки. Давайте, давайте, давайте, мочим, мочим, мочим, мочим их. Давайте их раздавим. Ой, это какой-то америкосовский танчик. на похож. Ой. Теперь 37% процентов с одного выстрела. Круто. Ну сейчас еще больше, а окружают крабы, раки. 37% что-то как -то многовато. Что-то что они размножаются. Они размножаются. 37% все больше и больше в рандоме. Не дай бог, не дай бог такой встретий рандоме. Ну, в общем-то, я так каждый раз встречаю вот такой вот в рандоме. Такой вот беспредел. Итак, едем, едем, едем. Ребята, живем, живем, живем, просто как батька. Ай, давай, давай, давай, давай. Вот 6... Практически 7 тысяч очков. Давай, братюня, живём. Ух! Ой, у будет 6 уровень. Ай, ай, хорошо. О, косок. Так, 30 раков. 30 очков. О, Трюф. Трюф. Не, мне бы на квасе такую перезарядку. Было бы круто. Стоповую пушечкой на такую разрядчику иметь. Ать, краб, краб. крабов лови, крабов, лови этих раков. Ать. Ать. Оп. Поймал. Оп, поймал. Не. 37% что-то как-то многовато в рандом. Надеюсь, еще больше не будет. Этих раков. Потому что. О, это, наверное, 20%. Ой, если не 15%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, 15%. Это, наверное, 15% рак. Ага, ужас, их много, они атакуют. Нет, нет, нет, братья, мы живем. Живем просто как батенька. Мы должны выжить. О, да, мы живем. Живу как батька. Нет, рычок, нет, ты мне не тронешь. О, да, седьмой уровень. Ой, ой, ой, тигренок. Ой-ой-ой. Ой, ой ой ой си О, самая дисбалансная карта в игре. Так, что-то я уже как-то боюсь ехать куда-то. Что-то я уже сейчас в засаду попаду. что? Да я уже как бы в засаде. О! Рачки-рачки. Краки. Рачки. О! О! Этого тоже двухустрелы. Что-то они какие-то бронированные слишком. Краки-крабы эти все. И так далее, тому подобное. И это... Ребята, это мы только на седьмом уровне. Что будет дальше? Тут пока 37% у нас вот попадается с КПД 20. Что же будет потом? Даже какой у них будет там КПД? Нет, тут хотя бы ХП, надеюсь, прибав... прибавляются с повышением левела. Надеюсь. Так, сейчас давайте этого загасим. Надо рачка этого убить. Что-то они поофигевали. Ракета. Размножаются, размножаются. Когда... Папа перестанет давать играть с... С... своим сыновьям в танки. Кто -то так всю статусу себя посадит? Так. Так, этого надо убрать. Рачка. Отлично. Так, теперь этих. По-моему, последний. Да, отлично. Ребята, идем на восьмой уровень. Так. У нас на восьмом уровне ИС-3. Ой, ты мой хороший. О! Нет. Двух выстрелов еще пока что. Да, еще пока что двух устрелов. Ну не знаю, надеюсь на девятом будет чуть то хорошее. Итак, мы играем в игру раки против танков, танки против раков без разницы, все равно раки тут, тут одни раки, 37 процентов, 45 процентов, это ужас, когда мы 46 процентов страдают. А танк вперед не едет, давай, давай, братюня, мы должны уехать от них. Давай, троечка, я знаю, у меня же на тебе 800 боев. Да, я в курсе, что это немного, но, блин, троечка, у меня же на тебе 60 процентов, братюня. Я же умею на тебе играть. Чего же вас всех так много так крабов? Раки, раки, а, раки окружают. Блин, дважды не попал по этому раку. Блин, вот почему раки, ракам так везет. Объясните, пожалуйста. Ой, надеюсь, там какой-нибудь арты или там ПТ не будет. Уж это по маркерам я вижу то, что это еще тяжелые танки. Пипец. Да чё ж у нас их так много-то? Мой твою за ногу. а Да! А, убивают, помогите! Насилуют! Ай, братюня, давай! Давай! Троечка, давай! Раз! А нет, мои клешни, они оторвались. Итак, всем спасибо за просмотр, спасайте наш рандом от раком. всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем спасибо, всем пока.